Друзья, добрый день! Я начинаю сегодня свой эфир. Пока Инстаграм оповещает о начале эфира, мы с вами сейчас поприветствуем друг друга. Да, здравствуйте! Уже начали мы с вами подключаться. Здравствуй, Ольга. Привет, привет, привет! Я очень рада видеть вас, дорогие друзья. На самом деле, это встреча в прямом эфире с приятными людьми, с прекрасными ароматами, которые мы сегодня будем с вами слушать. И я уверена, что в конце нашей встречи вы сделаете для себя некоторые открытия. Итак, я думаю, что все знакомы с правилами нашего эфира. Мы подготовили с вами ароматы, которые будем слушать. Блоттеры, на которые будем наносить ароматы. И, конечно же, водичку. Вода нам нужна для того, чтобы освежать наше обоняние, когда мы будем слушать ароматы. Так, сейчас к нам подключается еще. Немножечко подождем. Привет. Здравствуйте, Гульна, Татьяна. Очень рада вас видеть. Людмила. Я думаю, что э, все, э, ну, уже у нас день начался. И уже достаточно много эмоций, да, возникало у вас сегодня, но я хочу познакомить вас именно с ароматами, которые, как ветер перемен, сдуют все негативные эмоции, какие-то напряжения, которые, возможно, возникали у вас. И останется только радость, останется легкость и удовольствие восприятия ароматов. Итак, сегодня наши. Ароматы, наши гости, это ароматы коллекции «Ламбре», парные ароматы «Сити Мэн» и «Сити Вумен». Это ароматы, созданные в городском, в городском стиле, ароматы для активных людей, которым интересен мир вокруг, люди и те, которые, в принципе, готовы уже к переменам в своей жизни. Вот такие интересные ароматы, мужской и женский. Начнем мы с вами с женского аромата, который называется у нас «Сити Вумен». Само название уже говорит о том, что это, это женский аромат и аромат для городской, современной женщины, которая не только молода, но и, в общем-то, молода в любом возрасте. Аромат, давайте мы начнем его слушать, каким образом. Пока он раскрывается, мы с вами еще поговорим. Берем блотер и наносим аромат. Я этот аромат разнашивала в объеме пробника. Сегодня вот этот вот именно полно, полноценный флакон в объеме 50 миллилитров. Я открыла концентрация парфюмированной воды. Итак, будем слушать аромат. Наносим на блоттер. Для того, чтобы нам правильно понять раскрытие аромата, нам необходимо дать ему некоторое время раскрыться для того, чтобы улеточились первые то есть, чтобы он раскрылся, улетучился спиртовая основа. Итак, я буду, мы с вами будем слушать аромат. Вы пишите свои ассоциации, которые у вас возникают, и какие характеристики этого аромата, как, по вашему восприятию, вы его слышите. Так, аромат Citi Woman. Я думаю, что нанесли, да? Раскрылся. Можете писать свои впечатления, свои эпитеты по этому аромату. Я пока слушаю сама. Подожду. Угу. Так. А поставьте, пожалуйста, плюсики. Меня слышно? Да, пожалуйста, Гульнас. Татьяна, если слышно, ответьте, пожалуйста. Так, да, вижу, пошли первые описания. Значит, все прекрасно, меня слышно, а то я как будто бы сама собой говорю. Ольга пишет, свежий, яркий, бодрящий, да. Блоттер, кстати, долго не держим ему Замечательно слышно. Располагающий, спокойный, уравновешенный, но да, располагающий, согласно, бодрящий. Вот видите, насколько спасибо, что ставите плюсы. Вот для кого-то этот аромат спокойный, для кого-то бодрящий. Но я хочу отметить, чтобы мы не первым, а по первым нотам мы не судим об аромате. Да? Давайте дадим ему время еще какое-то... И какое-то время мы еще дадим ему раскрыться. Легкий, парящий. Спасибо большое. Я уже скажу, можно свои три слова, которые у меня возникают в ассоциациях с этим ароматом. Аромат радостный, озорной, аромат располагающий, бодрящий. Вот Именно вот эти первые ноты связываются с этими эмоциями. Если мы говорим о том, что аромат, в принципе, у нас городской, да, сити, но аромат был создан именно для жительниц мегаполиса, для того, чтобы то есть с помощью этого аромата возможно почувствовать именно такое драйвовое состояние. Он динамичный очень, в нем слышны вот эта вот динамика движения. И на самом деле, когда мы его слушаем, возникают такие радостные эмоции, и что этот аромат способен именно включить вот эту вот... Радостное, оптимистичное, драйвовое состояние? Как вы считаете, Светлана? Вот, э, Светлана, как ты, ты считаешь, вот этот аромат, кроме того, что он радостный, озорной, динамичный, как бы ты еще охарактеризовала его первые нотки? Когда мы смотрим описание аромата, написано, что молодежный городской стиль. Но я бы здесь хотела отметить: что беззаботный, да? Гульнас, беззаботный гульнас пишет, что на самом деле это аромат, который может включить вот это радостное, оптимистичное состояние у женщины, у человека в любом возрасте. В принципе, он без аромат без возраста, я бы сказала, почему? Вот Светлана пишет позитивный, динамичный, энергичный. Да, это драйв, это движение. И если мы сейчас послушаем еще, уже начинают раскрываться средние ноты, что это аромат, который может включить вот это состояние, как я уже сказала, и. Для того, чтобы пробудить радость жизни у человека, когда, вы вот, знаете, бывают такие состояния, когда ну, что-то не, что не складывается, бывает, может быть, даже депрессия. Вот этот аромат, который способен вернуть радость жизни человеку. И, э, в общем-то, что в жизни произошли определенные перемены. Хорошо, написали, да. То есть это аромат. Давайте теперь перейдем. Какой же образ женщины, которая будет пользоваться этим ароматом? Как вы себе представляете эту женщину? Какая она? Кроме того, что она молода и по состоянию она энергичная, она позитивная, светлая, яркая. Как вы считаете еще образ, пожалуйста, опишите. Да, Татьяна тоже подтверждает, что женщина любого возраста, этот аромат придаст радость, придаст, э, да, придаст радость жизни. Молодая душой, да, оптимистка. Угу. Э, Ольга, да, молодая. Я еще, в общем-то, когда я начала разнашивать этот аромат, я почувствовала, что этот аромат на самом деле какой-то... Э, какой-то такой внутренний, чтобы искры такой, э, как бы получился такой поток, то есть э, вот это состояние как бы переключилось от того, что было вот это позитив, спокойствие какое-то было, и иногда э, какая-то усталость возникала, и вот этот аромат он включил такое состояние, что я сейчас чувствую, что э, вот именно вот этот поток в моей жизни появился. И аромат это подчеркнул, он как бы дал толчок этому. Я как раз сейчас нахожусь в этом потоке, когда вот все вокруг складывается таким образом, что люди появились те, которые э, как бы и, про, ну, производят ну, перемены, помогают происходить переменам в моей жизни. Обстоятельства так складываются, и все направлено на то, чтобы э, про, ну, мне легче достичь было своей цели. То есть, вот, да, вы пишете, что этот аромат повышает тонус, улучшает настроение. Но настраивать на деловой лад, в принципе, Светлана написала: я соглашусь, что, в общем-то, на деловой лад, который, то есть, настрой не на то, чтобы такой легкий отдых, да, а именно на энергичный, позитивный настрой и именно драйвовый. И в этом состоянии очень легко решаются различные вопросы, даже если это, допустим, какие-то деловые вопросы, да, то есть, аромат помогает вот включить вот это все состояние это на самом деле классное такое состояние я рекомендую каждому его испытать и если допустим вот есть такая ситуация что вот на самом деле хочется какой-то новых эмоций новых чтобы событий в вашей жизни этот аромат очень хорошо к этому стимулирует и подойдет рекомендую его попробовать и, и разносить. Да, вот еще написали, что это без этого аромата вообще не могу. Утром, когда проснулась, нанесу аромат, полежу 10-15 минут, потом иду делать все остальные дела. Да, аромат придает силы, правильно, что вы написали. Вот мы сейчас с вами уже перешли к тому, что, например, куда бы вы, если говорите о гардеробе, куда вместили, внесли этот аромат? Как утренний, дневной или вечерний? Как вы считаете? Да, аромат э, гульнас. Да, конечно, состояние доверия миру, аромат снимает излишнее напряжение. Вот именно вот это состояние, когда ты доверяешь миру, вокруг тебя складываются обстоятельства, просто в этот поток ты входишь, и все в жизни вот происходит, происходят перемены, происходят именно события, которые тебя ведут к твоей цели. Ну и, конечно же, вот это радостное, драйвовое состояние, но в любом случае, но приятно и настраивает нас на решение вопросов именно подходить к ним с, доверить, с точки зрения доверия, доверия, как бы вот миру, Доверься, и все у тебя будет складываться так, как ты считаешь нужным. Да, теперь давайте посмотрим, где, как мы его впишем в гардероб. Татьяна написала уже утро, день. Действительно, он очень активно, то есть если это утро, то такое веселое, активное, то есть драйвовое, да, и вот это состояние, если мы с утра включаем, то в принципе и в течение дня это тоже будет давать очень ну, позитивный настрой, но естественно результат. Да, если это вечер. Татьяна, ты написала «вечер», то это, скорее всего, что вечер встречи с друзьями, он тоже будет уместен. И вот здесь можно говорить об универсальности этого аромата. Светлана написала «утро, день, деловой для переговоров». А, ну, согласна, да, для переговоров, если это… Переговоры требуют вот именно такого состояния, что доверительных отношений. Аромат вот здесь вот, вот с этой точки зрения он, да, подойдет. Ольга написала: бодрое утро, день активный выходной. Да, гульнас прогулка выходного дня, утро отпуск. Да, прогулка по магазинам, кстати, шопинг. Да, если шопинг, это тоже аромат будет очень в этом смысле помогать, потому что это заключается драйв, это включается хорошее настроение, шопинг пройдет, то есть, в общем-то, на уровне на все 100, так как вы этого хотите. Угу. Хорошо. В принципе, если мы сейчас подытожим то, что мы с вами сказали. Прогулка по магазинам с подружками. Смотрите, а какое же время года, как вы считаете, этот аромат более уместно было бы использовать? Если мы посмотрим по сезонным гардеробу. Как вы считаете? Пожалуйста, напишите. Я еще послушаю этот аромат. Какое время года, какой сезон, как вы считаете, мы могли бы вот нанести вот этот аромат сетевумен. Кстати, пока вы пишете, мне очень хочется нанести этот аромат именно на руку, чтобы вот эта аура этого аромата создала именно то, что я сегодня чувствую энергию потока, вот, вот реально он проявляет это на всем протяжении его раскрытия, ну просто вот этот э, динамика, драйв гульнас написала весна-лето согласна осень зима в помещении конечно если мы рассматриваем вот такие ароматы которые в принципе здесь много наполнен цитрусами фруктами да и эти ароматы очень уместно будут в теплое время года а если мы это будем рассматривать зимой то скорее это помещение возможно очень отлично подойдет для офисных работников Совмещая в себя и деловые как бы деловые переговоры. Это будет настроиться на, принципе, на рабочий лад. Хорошо, да, согласна. Ольга написала: аромат помогает вернуть яркие краски в хмурый осенний день и в зимний день тоже. Да, в общем-то, мы с вами еще раз хочу подытожить: да, что это у нас аромат Сити Вумен. Это аромат, который включает именно состояние драйва, состояние радости, состояние счастья. Это аромат, который способен включить и включить перемены в вашей жизни и для нового этапа в жизни. То есть то, что именно при, ну, этим переменам будет способствовать осенью вместо солнца. Нас ну, согласна. Учитывая наш наш климат, когда солнца не так много, мы с вами можем вот именно включать солнце, включать радость свои драймовые состояния, благодаря ароматам. Я рекомендую просто довериться аромату и проверить это на своем примере. Отлично. Переходим к следующему аромату который мы сегодня заявили, аромат мужской City Woman у City man. Кстати, вернусь еще немножко к этому аромату City Woman. Это аромат, который способен привлечь внимание мужчины именно в том смысле, что он обращает на женщину внимание на ее легкость, на ее как, на, ну, вот такое легкое. И состояние, то есть привлечь внимание на его на мужчины внимание, да, и он включает у мужчины вот это вот состояние заботы, состояние, которое вот женщине очень приятно, ему хочется как бы оберегать ее, вот когда она в этом аромате. Но сейчас о мужчине будем говорить: аромат Сити Мэн. Также возьмем Аромат, кстати, не забываем, что нам нужно сделать глоток воды. Наносим аромат на блоттер. Ситимен. Даем ему раскрыться но мы даем ему раскрыться, но с первых же мгновений, с первых секунд уже вот слышен этот поток энергичного драевого мужского аромата и вот эта аура уже совместно создается. Я здесь хочу заметить, что не случайно вот эти ароматы, они созданы в паре. Чем это интересно? Если мужчина пользуется ароматом City Man, женщинам ароматом City Woman, то создается некое такое понимание, которым очень легко выстраивать, выстраивать отношения, даже если это новые отношения. Это ароматы, когда пользуются вместе мужчина и женщина, они улучшают взаимопонимание в семье, а это значит, что укрепляется семья. Улучшается отношение, и жизнь становится просто прекрасной. Итак, слушаем аромат мужской у нас Ситимен. Вот я просто хочу сказать свое отношение к ароматам, к этим, что и и женский и мужской аромат они настолько приятные в общем восприятие они создают такую атмосферу благоприятную что просто ну, не можешь не улыбаться здравствуйте Алсу классно что вы к нам присоединились давайте подключайтесь мы сейчас рассматриваем парные ароматы для тех кто еще подключился напомню ароматы City Men и City Woman из коллекции Ламбре. мы рассмотрели аромат женский сити-вумен, современной, городской, активной женщины. Тот аромат, который включает состояние потока. А сейчас, Алсу, слушаем аромат сити И я жду ваши первые характеристики этого аромата по вашему восприятию. Напишите, пожалуйста. Потом я скажу свои. Ольга, спасибо. Жизнерадостный, энергичный, современный, да. Современная это пара у нас современных жителей мегаполиса. Классно. Итак. Вы пока пишете, я скажу свои свои ощущения. Аромат энергичный, да, аромат тоже. Мне очень нравится вот это описание состояния, когда аромат придает драйв именно. Это именно такое вот состояние, когда вот хочется что-то делать, хочется идти, аромат к этому способствует. Но он не дает э, такого, знаете, томного спокойствия. Именно драйв, именно движение, именно жизнь. Ароматы, включающие интерес к жизни. Чувственный. Почему чувственный? Ну, мужчина. Современный. Он умеет проявлять свои чувства. Элегантно. И... Ну, опять же, динамика, да. Жду ваша. Отлично, Светлана написала. Аромат, как глоток морского бриза. Ну да, свежесть. Свежесть, она <свес> ну, радостная, да. Свежесть, вот здесь чувствуются нотки природы. Прям мысленно можно перенестись на <свес> такая встреча на берегу реки. Вечер, влажный воздух. И морской, Но ну, морской бриз для тех, кто побывал в отпуске, кстати, этот аромат может стать ароматным якорем. И каждый раз, когда наносите этот аромат, вы на мгновение возвращаетесь то состояние, которое было у вас во время отдыха, во время отпуска. И вот тем самым, включая вот это состояние, аромат этому способствует. Светлана пишет, вдохновляющий на подвиги. да? Ну, подвиги, на совершенно верно, что этот... Драйв, уверенность ⁇ это действительно вот именно то действие, которое воспринимается, возможно, как подвиг. А для кого-то, кстати, подвигом может стать первый шаг в решении какого-то серьезного вопроса. Вот долго не решаетесь, например, да, и вдруг вот включается состояние решительности, и вы идете и делаете то дело, которое очень долго откладывали. И ускоряется ритм жизни, да, действительно. Современный ритм жизни настолько сейчас, ну, в общем-то, активно мы обращаем на это внимание, это активность, это ритм, это драйв. Порой даже не успеваешь оглянуться, только было утро, уже вечер. Но если оглянуться на этот день и про, проанализировать его, сколько мы успеваем за этот день сделать, именно вот этот поток и драйв, Способствуют ароматы в стиле э, современности Сити Мэн и Сити Вумен. Слушаем дальше. Друзья. Как вы считаете, какой же это мужчина? Давайте уже теперь перейдем к образу. Какой мужчина, как вы считаете? Современный это да. Современный миш, мужчина, э, классический но ну, житель города. Хотя сегодня это, я бы отнесла, порекомендовала этот ароматом пользоваться не только э, жителям мегаполиса. С, э, тем мужчинам, которые хотят почувствовать вот этот драйв, свободу, решительность, аромат действительно будет включать это состояние, независимо от того, где он живет. Итак, какой же еще это мужчина? А где он работает? Как он выглядит? Ну, <с ironically> ну давай. Ну хорошо, да. Пока вы пишете, я еще хочу сказать, что об этом аромате он, аромат действительно, он уместен как дневной деловой. Аромат, в принципе, будет уместен и для свидания. Потому что он включает вот эту вот э, притягательность со стороны женщины и включает уверенность и галантность у мужчины. Гульнас пишет, молодой, энергичный, очень активный современный человек, движущийся к своей вершине. Действительно, вот это, это о решительности, которая включается благодаря этому аромату. Если этот аромат утренний, ну я думаю, что у мужчины… И пользуются, если не, не подразделяя на аромат утренний и дневной, для них это чаще всего универсальный аромат. Но я хочу тоже сказать, что он очень уместен будет утром, потому что включает этот вот заряд, который на целый день будет э, уже способствовать движению по, по реши, и решать вопросы. Вот. Если это аромат как дневной, деловой, то это не тот э, аромат, который именно способствует переговорам с точки зрения, чтобы там дожать или там получить для себя выгоду. Аромат, который включает именно обоюдное такое взаимовыгодное решение вопросов. И аромат, да, вот он располагает, и аромат этому способствует. Гульнас пишет, что мужчина очень привлекательный, его нельзя не заметить. Мужчина в движении, он да, не суетливый, четкий, Ольга пишет мужчина, у которого все по плану, все распланировано замечательно. То есть он умеет управлять своим временем, я бы так сказала. И благодаря тому, что аромат создает вот эту вот динамику, аромат все, в общем-то, как бы мужчина чувствует себя в нем уверенно, он добивается цели, и ему в этом аромате тоже комфортно, потому что это вот именно такое отражение его внутреннего состояния. Мужчина сильный духом, молодой душой, целеустремленный, настроенный развиваться, добиваться, Светлана пишет, классно добиваться и побеждать. Вот это, опять же, Светлана полностью описала, считая, состояние вот этого потока, которое, в принципе, очень не, ну, необходимо каждому человеку. И также вот мы говорим, что аромат универсален и как для молодого человека, и для, для мужчины в возрасте. Потому что этот аромат способствует возвращению вот этого состояния, драйвового, то, которое было в молодости. В общем-то, аромат без времени, аромат... Без возраста. Если мы сейчас будем говорить об обеих этих ароматах, которые мы сегодня с вами рассмотрели, подытожим, да, что аромат сити мэн и сити вумен, способен укрепить, укрепить семейные отношения. Ароматы драйвовые, динамичные, то есть динамика, которую они создают, помогает в жизни добиваться целей, добиваться своих каких-то намеченных планов. И самое главное, что я хочу порекомендовать, использовать этот аромат тогда, когда в вашей жизни предстоит какой-то новый этап новый этап, и вам необходимо на него решиться, вам необходимо во время решения всего, всего, всех этих вопросов, возникающих в это время, вам необходимо вот этот драйв вам и, и уверенность. Ароматы однозначно будут этому способствовать. Друзья, как вы считаете, вот эти два аромата вы сегодня прослушали услышали что-то новое или это было для вас все уже ну как бы все это вы знали заранее или вообще по-новому открыли эти ароматы для себя почему спрашиваю потому что когда вот этот мужской аромат он в моей коллекции присутствует уже давно и когда мне необходимо такое, знаете, состояние поддержки, я чувствую, что вот чего-то мне не хватает. Я наношу вот этот аромат, наносила City Man, я его наносила и чувствовала так себя, как будто бы рядом со мной находится вот это сильное плечо. Реально это так мне воспринимало, и это мне очень помогало. Аромат «Сити Woman я открыла для себя с той стороны, что вот… Когда в моей жизни возникло это состояние потока, и я нанесла этот аромат, и я его прочувствовала, и это вот состояние еще только усилилось. Ольга написала, читая Ваше сообщение, «Моя клиентка приобрела этих два аромата на свою свадьбу, для себя и для своего мужчины». Да, Ольга, вот как раз подтверждаете то, что я говорила о новом этапе в жизни». Новый этап. И я уверена, что эти ароматы станут для них якорными ароматами. То есть каждый раз, когда они захотят включить это состояние, нанося эти ароматы, они будут снова себя чувствовать на, на, там, в состоянии полета, в состоянии счастья. Гульнас написала, хочу их снова в свою коллекцию. Замечательно, Гульнас. Потому что я считаю, что каждый человек рад новому этапу в своей жизни. Почему? Это, это здорово. Светлана, мужской в холодное время звучит иначе, чем в жару. Конечно, да, обязательно очень но ну, влияет, внешняя атмосфера влияет на раскрытие аромата. Это я согласна. Ароматы Family Look. Ну, в принципе, да, семейные ароматы, если посмотреть с точки зрения семейных да, гардероба, в принципе, они, это ароматы Family Look. И знаете, что ароматы приятно чувствовать на... В своем э, любимом мужчине ноты знакомого аромата, да, когда он чувствует ну, звучание аромата, это да, это мой мужчина. И также каждый раз, когда мужчина слышит нот где-то, он слышит нотки вот, любимого аромата своей же, жены, своей же, милой женщины, дамы, то он тут же ее как бы вспоминает свое, и хочется снова-снова с ней встретиться побыстрее. То есть аромат, да, притягательный, и ароматы якорные создают состояние. Людмила написала, да, захотелось попробовать на себе, очень, кстати, рекомендую, потому что, да, включение состояния драйва, состояния потока, это будет очень даже классно. Елена Степаненко, добрый день, Елена, классно, что ты присоединилась. В общем, мы рассмотрели сегодня, давайте подытожим. Рассмотрели сегодня, значит, ароматы City Men и City Woman нашей коллекции. И сегодня я завершаю свой эфир. Хочу сказать, что это наш парфюмерный марафон. И проходит он у нас по средам. Следующим я передаю свою эстафету парфюмерному стилисту Ольге Азизовой. Привет, Лена. Ольга Азизова расскажет нам в следующей нашей встрече об ароматах 100% из нашей коллекции. Тоже парные ароматы. Встреча будет также в это время. И я уверена, что вы очень много для себя интересного узнаете. Ольга – парфюмерный стилист. Она знает об ароматах все <laughs> и даже больше. Поэтому рекомендую прийти на встречу и быть также активным. Подготовить ароматы. И свое хорошее настроение. А сегодня я с вами прощаюсь. Желаю вам э, прекрасного продолжения дня. Я желаю вам встретиться с новыми прекрасными переменами в своей жизни. И чтобы у каждого из вас это состояние потока возникало каждый раз, когда вы этого сами захотите. А этому будут способствовать, конечно же, ароматы. А какой из них вы уже решите сами. Итак, я с вами прощаюсь. До новых встреч.